Всем привет, на бирже Eobit открыли заработок USTEP. Это своего рода инвестиции. Например, вкладываем 10 USDT, активируем уровень 1, на котором получаем по одному токену USTEP плюс бонус. Текущая цена одного USTEP 16 центов была выше. Монету частенько пампят, то есть можно не продавать, а холдить, держать на балансе данный токен и потом на новом максимуме продать токены уже по выгодной цене в год судя по таблице вы получаете почти 60 долларов с инвестиции в 10 то есть в 6 раз увеличиваете вложенную сумму чем выше уровень тем больше прибыль level 7 Т-10 будут открывать раз в неделю на этой неделе открыли инвестиция 6 уровня 1000 USDT стоит здесь отображается доступные инвесты, то есть их количество сколько можно купить пока по нулям значит закончили, все раскупили Какой покупать тут в принципе разницы нет, я посмотрел прибыль одинаковая, что вы возьмете за 1000 долларов или 5 раз по 200, прибыль будет одна и та же. Просто ждите, когда станет доступные инвесты покупайте и получайте прибыль. Вот здесь есть информация, что необходимо делать, для получения ее степ на баланс, помимо инвеста. Коротко, по 10 dice игр, дважды в сутки. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании. На этом у меня все. Всем пока.